Всем привет, с вами Блог Фрилансера. Сегодня я решил сделать небольшой редизайн своего канала на YouTube. И в этом видеоуроке я расскажу все тонкости оформления своего канала, а именно создания обложки. Так, поехали. Переходим в программу Photoshop. Во-первых, у меня есть вот такой вот шаблон небольшой. Его я выложу в описании к этому видео и, на, и в блоге ВКонтакте. Для чего нужен этот шаблон? Ну, во-первых, тут есть разметки небольшие, сейчас расскажу, для чего они нужны, в этой Так, синяя область у нас отвечает за показ вашей, вашей обложки на компьютерах, то есть вот это вот ограничение. Зеленая область отвечает за просмотр на планшете, то есть все, что выходит за края зеленой области, у вас на планшете отображаться не будут. Оранжевая область у нас отображает за мобильные телефоны. Поэтому всю важную информацию, особенно текст, не нужно размещать за края вот этих вот разметок. Для чего же у нас такой большой шаблон, спросите вы? Вся вот серая область, она отвечает у нас за просмотр на телевизоре. Если вы сделаете ваш файл меньше, YouTube у вас просто его не примет. Скажет недостаточный размер файла. Так, приступим к оформлению. Откроем для начала нашу картинку, которая у нас будет размещаться на обложке. Открываем, переносим ее на наш шаблон. Здесь мы ее закроем, она у нас не нужна у вас больше. Ставим ее на разметки нашей, чтобы она не выходила за края. Конечно, если у нас большая картинка, то она может чуть выходить за края, равномерно опять же. Но слишком большой фон я не рекомендую ставить. Почему я поставил просто серый фон? Потому что если вы поставите картинку, размер файла в итоге будет у вас слишком большой для YouTube. Там есть ограничение 4 мегабайта. Нажимаю Ctrl-T, удерживаю SHIFT для равномерного увеличения. И растягиваю. Смотрим, чтобы у нас не выходило за края. теперь поставим желтую подложку выбираем инструмент прямоугольник цвет заливки желтый в моем случае в вашем это может быть любой цвет который вам нужен и растягиваем ее вот вот. Ctrl-T до конца теперь нам нужно сделать вот такой вот угол вот так, на обложке на нашей для этого нажимаем Ctrl-T Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем наклон. Далее растягиваем левой клавишей мыши. Нажимаем Enter. Немножко сравним. Еще чуть-чуть левее. Ctrl-T растянем. Далее добавим наш текст. Блок фрилансера. Выбираем инструмент текст, создаем новый слой и пишем блок с капс локом у меня в моем случае, ctrl-a, немножко увеличим размер шрифта до 50 примерно и начертание сделаем жирное болт, наверное еще чуть-чуть крупнее 55 вот так. Вот. Снова создаем новый слой и напишем текст снизу. Начертание у нас будет нормальное уже. Здесь у нас будет идти текст не то. Web Так что у нас шрифт нет. Шрифт у нас Europa остается. убираем, веб-дизайн, размер сделаем на 35 примерно, ставим enter, ниже у нас идет маркетинг, Немножко сделаем побольше интерляж, то есть отступ над словами. Для этого нажимаем Ctrl-A и вот на эту иконку. Сделаем ее примерно на 40, 47, нормально, 48. Чуть-чуть поднимем повыше. И теперь нам нужно продублировать вот, это, вот эти вот два слова уже в правую сторону. Для этого я зажимаю Shift и Alt и далее. Уже левой клавиши мыши мы растягиваем вправо. Видите, у нас все скопировалось. Это я сделал для того, чтобы не, заново не писать слова. и мне было удобнее. Тут я просто выделяю нужное слово и пишу заработок уже в интернете. Снизу у нас ветром фриланс. Лайфхаки. Ctrl-H. Уберу разметку, чтобы было лучше видно. Подниму. И сделаю по центру. Ctrl-H. Посмотрим по разметкам. Как видите, у нас за края не выходит, значит все хорошо. То есть на мобильном телефоне у нас ни одно слово не обрежется. Наверное, чуть, -чуть уменьшу все-таки шрифт здесь вот в словах. Крупновато. 30 так, так будет нормально а блок фрилансера немножко увеличу control h смотрим угу, все хорошо единственное что вот смотрите на телефонах у нас будет виден только маленький край я хочу сделать так чтобы у нас Побольше зацепил от ноутбука. детали Для этого немножко перетащу ее вправо. Так вот А вот эту вот синюю, чтобы у нас на компьютере нормально отображалось. Здесь я растяну ее. Выбираю инструмент выделения. Здесь выделяем эту область. Далее нажимаем Ctrl-T и просто растягиваем ее влево. Вот так вот. Далее нажимаем Enter, Ctrl-D, снимаем выделение. Готово. Далее просто сохраняйте вашу картинку. Файл. Сохранить как. Или сохранить для веб лучше сделать, наверное. Так качество чуть лучше сохраняется. Немножко подождем, пока у нас прогрузится изображение. Далее нажимаем сохранить. Сохранить выбираем куда сохранить вашу обложку. И уже переходите на ваш канал. Нажимаете вот на этот карандаш справа, изменить оформление канала и выбираете уже вашу обложку. Здесь и здесь. Вот видите, как я говорил, вот он показывает сразу, как будет отображаться на компьютере, как на телевизоре и как на телефоне. Далее нажимаете «Выбрать» и обложка у вас появится на вашем канале. На этом видеоурок окончен. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой блог ВКонтакте. Ссылка будет на него в описании. И до следующих видеоуроков.